Вот на что купятся, на чудеса. Как же, как же? Кто примет антихриста? Допустим, неверующим пофигу, религиозные лидеры, антихрист, не антихрист, Христос, неверующим параллельно антихриста примут верующие. Понимаете? Вот в чем дело. И может, скорее всего, будет так, что и сошествие, и сошествие огня будет, а он уже придет воцариться. Вы чудес хотели? Будут вам чудеса. То есть ваша вера на чудесах основана. То есть вот за чудеса у вас и притянут. Антихриста. На чудесах все и сработает мисс после первого брака, если только не Эмми попалась. Нет, не дай бог никому, никаких браков, чтобы, не дай бог, ни Эми, ни Супер Эми. Ну, я к тому, что если ты теоретизируешь на тему отношений, суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет. Ну, это, получается, не выбор твой, а как бы вынужденно. Вынуждены. Ты не понял от чего? Что это за миспы, которые постоянно эту тему обсасывают? Эти баб, олени и все у них там вокруг этого. Чего вы за миспы такие? Все эти разведенные мужчины, все они все поняли цену этому, да, свои ошибки заплатили ее сполна. Хорошо, если ты не вляп, в это не вляпался, да, и ничего никому не платил, да, научился на чужих ошибках, да, что конечно, <с> такого не бывает. Ну ладно, допустим, предполагаешь. Но эти же упоротые, которых Вербицкий гоняет, ну видно, что <с> что-то у них не закрыто, какие-то гештальты у них не закрыты, и они выдают желаемое за действительное. Настоящие трумиспы, настоящие трумиспы, только после двух браков, да, и двух разводов, только. Все остальные – это позеры, да, позер То же самое, кстати, с Child Free. Child Free только после двух детей, желательно разнополых, рождение, воспитание и да. Все остальные Child Free – это не настоящие Child Free, это не выбор. У них выбора не было. У тебя ж не было. Тебе никто не предлагал быть тебе. Будут у тебя дети, не будут у тебя дети. У тебя просто их не было и все. <свы> это я решил. Да тебе никто не предлагал. <свы> <свы> так что настоящий true child free после двух детей разнополого настоящие миспы после двух браков и двух разводов. Это true миспы и true child free. А все остальное это позеры. Малолетние дебилы, позеры, которые косплеят Косплеит без, угу. без отцовщина без отцовщина беспризорники серси это сироты новая партия старушек но какой был твой выбор Это не был твой выбор тебя не было выбора сани дэй не особо интересовался биографией высоцкого но из фильма явно видно только одно он наркоман пипец какой так ну я должен вам заявить что это ложь понимаешь вы пишете из фильма видно только только одно допустим что такое был высоцкий вот смотрите мы любим рок любим металл 80-х слушаем только заграничные группы американские английские немецкие и так далее итальянский бульдозеры и все такое прочее при этом до вот этого расцвета русского рока в середине 80-х, русского металла, в том числе. Были так называемые блатные одесситы и барды. Среди бардов, Высоцкий это был просто высота недостижимая. Плотность подачи информации. Допустим, слушайте песню. Шуточная песня. Дорогая передача, во субботу чуть не плача, вся канальчиковая дача. Просто слушайте текст какое количество информации передается вот в этой песне четырехминутной да вот как рисуется образ просто не знаю короткометражка на самом деле вот слушай эту песню ты снимаешь короткометражку в своем воображении ничего похожего близко не было какие-то там акуджава возьмемся за руки, друзья сопли в сахаре там был там там был этот как... разумбаум типа питерский одесит. но мы-то помним его как он там с братьями с жемчужными ну, блатничок такой да а вот то, то есть высоцкий был, просто над ними всеми парил потому что он с одной стороны был конечно ну послушайте вот просто стихи стихи стихи два человека и все что было похоже то есть это был такой барт такой народный барт народный певец у него песни были обо всем про войну про войну про альпинистов про альпинистов про там эти семейные разборки в цирке ой Вань, гляди глейдик попугайчики юмор юмор шутка юмор Кхе. пожалуйста обо всем песни обо всем человек мог сочинять и сочинял и мы слушали и херевали блин ну Универсал. Опять же, вышел тоже из ботничка, но не застрял в нем. Не застрял. А -а -а, да, там немножечко он по режиму прошелся, там. Вот. И в то же время был обласкан властями. Да, все нормально у него было. С организацией концертов было все нормально. Несмотря на, так сказать, КГБ и зажимание. Ну как как что-то зажимая такой же человек собирал блин там эти не знаю залы кинотеатры -ру -ру, несколько тысяч человек просто так легко вот это не все могли так сделать и тут снимают фильм снимают фильм и в нем в котором вы видите что явно видно только одно он был наркоман понимаешь? Он был наркоман в последнюю очередь. После всего того, что я перечислил. Великий поэт, великий актер, великий певец. Да, Голосина, Голосина. Глотку драл. Драл. Есть такое. Гло... Драть глотку. Вот он так вот драл. Он так пел. Раздирая глотку. От души. Из души. Актер, актер. Место встречи изменить нельзя. Смотри. Как актеры играют. Настоящие. Не то, что сейчас. Крит. Он крит тебе играет в этом, блин. Не настоящий мужчина. Это не игра. Это издевательство. А вот актеры, посмотри, как играют. Все. Все. Даже второстепенные маленькие роли, они играют как в последний раз. М -м -м. А у него главная роль. Ну, одна из главных. Актер? Актер? Да. А тут тебе показывают, снимают фильм про него, и ты видишь, ну вы видите, что он только одно. Он наркоман, пипец какой. Да, наркоман, да, пипец какой. Но если фильм показано только одно, то это плохой фильм. Этот фильм не про высоцкий. Назови его, допустим, фильм, назови фильм «Наркоман». Тогда да, можно будет понять, что фильм называется «Наркоман». Фильм про наркомана. Хорошо, ты показал. Оказывается, что это наркоман еще был высоцким. Ну, может быть, может высоцкий, а может не высоцкий, а может какой-то другой. Как так надо было изуродовать фильм? чтобы в нем люди, зрители, не знавшие этого человека, талантливого, да актера, поэта, певца, исполнителя, увидели только одно, что он наркоман. Он был наркоман Да, он был наркоманом. Но кроме этого он был еще кем? Еще был много кем, в первую очередь. А в последнюю очередь, да, была такая беда. Человек был наркоман. Зачем ты... Вот у людей складываешь такое впечатление о человеке, что он только наркоман. Хорош ли этот фильм? Нет, этот фильм плохой. Не трогай Шурина, какой не есть, он родня. Ну, вот я, я там говорю, там вот зарисовка такая, да, поэтическая зарисована, зарисовка выяснения отношений. Ты реально ее воспринимаешь, вот как театральную постановку. Можете себе представить? В несколько минут уложена целая театральная постановка такая. Это... Короткометражка. А все твои подруги Зин. От этих страшных образин дуреешь, Зин. Все вяжут шапочки для Зим. Пойду домой, там ты сидишь. Ну, я, конечно, Зин иду в магазин. ты же знаешь, а я не пью один. Подвинься, Зин. Кто снимает с где он только наркоман. Ну, так подождите. Это не все. Зачем же, зачем же? Ну да проблема, беда, зависимость, невозможность там жить нормально, гастролировать, вокруг тебя прилипалы, которые рубят бабло на тебе, ну хорошо и все, ну не знаю, кино про людей так не снимаю, допустим тот же самый Сидвиш, вот этот фильм, да, там с самого начала подробно про творчество или Джим Моррисон, Дорс. Там три часа практически. Вэлл well, Килмер, да? Показывает нам становление группы певца, композитора, музыканта, поэта Джима Моррисона. Ну, так. Вот так можно снять про поэта, певца Владимира Семеновича Высоцкого? Почему нельзя вот так снять фильм про человека неординарного, сильно неординарного? Необычного наркота? Зачем же ты из него он просто наркота сделал, товарищ режиссер, сценарист? Что ж ты поглумился-то? Чего ж так однобоко ты показал жизнь человека? Знаем, да, была эта интеллигенция, вся на наркоте, вся избалованная, хорошо живущая, богатая, вкусно едящая и злоупотребляющая народной любовью, всем чем угодно. Ну, и все? И все, больше ты ничего не запомнил, не увидел. И только это ты хочешь передать остальным зрителям. Про Дорс не очень. Я из-за них алкашом стал. Я Дорс не очень. Фильм не показывает классных музыкантов. Да, есть такое. Как вот про Куин недавно, да? Фредди, да, Фредди, Фредди, да, Фредди. Ну, извините, а там музыканты-то. Очень даже. Почему фильм не про них? Ну, в общем-то, он и назван Фредди, да. Ну, Фредди, да, получилось Фредди. А здесь фильм Дорс. Ну, давай про группу. Ну, наверное, там про каждого музыканта можно было такой же трехчасовой фильм снять. Фильм про Торчков. Вообще, Дорс – это музыка самоубийц. Это я понял поздно. Она очень чудернацкая, эта музыка. Они вообще ни на кого не похожи. С этими клавишами. С его подачей. 600 песен, 200 стихов. Высоцкий, Алекс Холост. Будьте любезны. Ладно, всем спасибо, всем удачи, всем доброй ночи, здоровья, бодрости духа.